Ощущение внутренней безопасности, все наши проблемы от того, что у нас все время тревога, стрессы и тому подобное. То есть у нас внутри нет покоя, а внутри нас все время что-то тревожит, что-то нас все время куда-то гонит, да? То есть мы потеряли ощущение внутренней безопасности человека. И вот тогда я вам сказал, ну, вы пишите для себя, кто все, когда я спрашивал, все о, у нас вот такой, да, мы все... Конечно, все ощущения, что у нас есть такие страхи и тому подобное. И вот сейчас, если взять, что изменилось вот за это время? У кого? Как было и как стало помните себя? У того, и сейчас, Как изменилась игра. Да. Чувство тревоги стало значительно меньше я не могу сказать, что оно совсем mm -hmm. уже, но по сравнению с тем, что было в начале занятия, mm -hmm. ну, наверное, так, девять или три-два. Два девять часа стало, три да? Ну, mm -hmm. то равно. Сосредоточенность стала больше. Mm -hmm. вот. Стали отслеживаться внешние факторы, которые влияют на состояние внутреннего. То есть если раньше это все было в хаосе, непонятно было, откуда тревога идет. то сейчас это уже четко видно источник. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну и есть маленькие успехи. Например, сегодня очень к привела в порядок плохо любовь голову, mm -hmm. применила манту, mm -hmm. объяснила ему. Однажды сделала, что волей и разум человека не приказывает, подышали мы с ним, и потом мне уже классные руководители ему рассказывают, что он пришел и сказал, видать временно прочитал мне заклинание, я пришел в класс, минут за пять или 10 уснул, а потом проснулся и все хорошо. Да, нормально. Видишь, приятное приключение. Конечно, да. я очень благодарна вам за то, что вы так долго, терпеливо и целенаправленно, так методично ведете нас всех за ручку, по шагам, mm -hmm. по чуть-чуть, но результаты есть у всех. Mm -hmm. вот, это я... Да. да. я тоже вам благодарна за ваше великой что мы имеем возможность чему-то научиться. А, ну, вот э, относительно меня, что у меня стало... Я э, на физическом плане себя стала лучше чувствовать. Э, и ну вот, еще когда с вами работала, у меня была проблема да, там с кожей. И она у меня стала постепенно уходить. Я когда проснулась на следующее утро, и так думаю, что такое? Где <смех> А она так, ну вот, я не могу сказать, что сразу, раз и все. Вот у нас каждый днём как-то вот, я заметила, что вот эти все действия, они идут плавно, не сразу. сразу. Вот, и тоже стало более собранное, такое. уже появились у меня какие-то маленькие цели, ну, как-то так я загруппировалась, у меня есть какое-то дело. <смех> да, ну, лучше стало, намного лучше, чем было. Это вот то, что я замечаю. Да, у тебя, Татьяна, поменялась покупка, что изменить? Да. Она стала более такая активная. А, ну я просто спрашиваю, что это было. Примительная. Да, да. Хорошо. Я не знаю, где-то вот такие большие красивые результаты, я не могу похвастаться, ну, как бы. не так? Да. Два раза. Два раза. Третий раз пошли. То есть, видите вот результат. То есть, как Ирина сказала, это методично, ведете сюда. это. Это вот, моя жена, она педагог. Ну, я сам, я не педагог, но у меня, я из семьи педагогов, у меня и отец, и мать были педагоги. Поэтому, наверное, вот такое педагогическое у нас залуживаю это видео, конечно. Как я бы сказал, все наши проблемы э, все хотят... Почему? Человек хочет снять одним махом. Да, вот взял и раз, быстренько. Вышки протерли, здорово, супер, классно, да? Так не бывает. Э, помните, да, классику? Фильм этот... Да, все, что у нас, это не по Да? Вот мы это, собирали, натаскивали это все. Но, если взять, подойти с позиции традиционной психологии. То есть я, мне тут 54 года, чтобы попасть на 54 года назад, да? рассказывать это все так, как надо. Это очень долго. Наши технологии позволяют вот за эти две недели вы сняли очень большой такой шелуху со своего лука, вот, со своей луковицы жизни. Большой его? Слой <связь> заслоит, слой заслоит чем это выражается? То вот появляется, как вы говорите, была девятка, стала двоечка, да? но ну, еще дальше будет. И появляется, что уверенность, тишина, да, уже в ну, голове тише, тише. И потом ты начинаешь, как Татьяна сказала, начинает начинаете видеть уже что-то вокруг. Mm -hmm. Если раньше было как бетонная стена, кирпичная вокруг, я ничего не вижу все кругом против меня, и все, и вот так, да, это То есть, он как наворачивает, и мы это воспринимаем, что это так. И, как я вам говорил, что э, наше сознание находится в сердце, да? Мы вот, сердцем понимаем, сердцем даем это, все через сердце пропускаем. То раньше, заметьте себя раньше, как я вам говорю, вытисываете себя все полностью, да, как бы искайте, как вы там, что, что, почему. То есть, вокруг нашего «Я» есть еще много, очень всяких «мы». Да, разных сущностей параллельного мира, эдрейдеров и тому подобные вещи. И все время наших, когда я туда-сюда, у нас уводит, то есть идет подключение к этим. Нет, если беспокойство, то где-то рядом это беспокойство, но не здесь, вот но где-то рядом. Этот шепотон, беспокойство где-то рядом находится, понимаете, он нашептывает. А мы туда, если направляем энергию, мы туда ушли, все. И э, эту тревогу поселяем в себе. То сейчас что произошло? Вы все больше и больше находитесь у себя в сердце. То есть у себя дома, в своем теле, и вы уже начинаете видеть, если раньше вы слушали то, что нашептывают другие, то теперь вы начинаете видеть, что вам дает Вселенная. То есть открываются позиции Вселенной, в которые ты сам выбираешь, что тебе надо. Угу. Нет? То есть чем хочешь заняться? Что мне нужно для этого? И у вас включается позиция как наблюдатель. Вы уже наблюдаете. Вы уже выбираете. Ваше по своей воле начинаете выбирать для себя. Немного, что я хочу? То есть тебе дали это? Ну, не хочу это. Через некоторое время тебе другое дело. Да? Пожалуйста. Если мы раньше хватались, я не знаю, за, за что схватиться, за что взяться, за какой конец, что делать, то есть как лепеть щука, Бегали, да? Туда-сюда, то это бегать это тоже трата бесценная трата энергии. Бесценная трата энергии, времени, своего времени. Вы если бесценно бегаете, куда-то идете, вы тратите ни мое время, ни Юрия, ни, ничего никого. Мы лично свое время тратим. Тратим со временем и с энергией мы растрачиваем свое здоровье. Понимаете? То есть откуда проявляется потом у нас силы, куда мы перестаем меньше думать, о чем попало, скажем так. И уже более цельноправно начинаем что-то делать, и уже воспринимаем, а я хочу вот это. Я нужно вот это сделать, я хочу вот это информацию. И всегда слушайте, как в вашем теле, как ваше тело реагирует на это на ваших хотели